Сейчас, несколько лет назад, консерваторы начали замечать, что их твиты не получают той популярности, как когда-то. Теперь в просторечии это стало известно как теневой запрет попытка подавителей ослабить охват определенных голосов. Это было настолько тревожно, что бывший генеральный директор Джек Дорси предстал перед Конгрессом, чтобы ответить на вопросы по этому поводу. Вы подвергаете людей цензуре? Нет. Тень твиттера запрещает видным республиканцам. Плохо. Это правда? Нет. Тогда он соблюдал периодическое голодание, чтобы иметь возможность. Так вот, сегодня вечером Джеку Дорси лучше быть адвокатом, потому что, похоже, он солгал под присягой. Мы играем там в своего рода семантическую игру. Чуть более двух часов назад бывший обозреватель Нью-Йорк Таймс и защитник свободы слова Барри Вайс начал удалять все больше внутренних файлов в Твиттере, которые показывали, насколько компания привержена подавлению несогласных голосов. Это продолжалось в течение многих лет. Либералы прошлого века, Помните, они смаковали все эти старые истории о том, как консерваторы вносили в черный список сторонников коммунизма. Но посмотрите, кто сейчас вносит их в черный список. Сегодня вечером мы узнали, что, ну, в общем, иначе известный как до Илона, у них будут команды сотрудников Твиттер, которые будут составлять черные списки. Они предотвратили бы появление нежелательных твитов в трендах и активно ограничили бы видимость целых аккаунтов или даже популярных тем. И все это в тайне, не информируя пользователей. Вау, теперь своей занятой группе цензоров они дали этому безобидно звучащему названию этот наряд. Они назвали его группой стратегического реагирования командой глобальной эскалации. И включили в нее, и посмотрите на это, главу отдела правовой политики и по иронии судьбы доверия Виджая Гади, глобального руководителя отдела доверия и безопасности, и последующих генеральных директоров Джека Дорси, Агарвала и других. Тогда были предприняты согласованные усилия, чтобы скрыть все это. Написав в официальном блоге Твиттер в июле 2018 года, Виджая Гади настаивала на том, что мы не скрываем запрет. И мы, конечно, не скрываем запрет, основанный на политических взглядах или идеологии. И со временем этот руководитель Твиттера стал все чаще появляться по ночам, так как существовала вероятность того, что консервативные голоса каким-то образом проскользнут через цензоров корпуса. Итак, первое имя, упомянутое в этом черном списке Твиттер, опубликованном сегодня вечером, было кем-то, кого The Engel 1 Стрит представил национальной аудитории во время ковид. Доктор Джейп Хатачари из Стэнфорда. Он был одним из трех авторов того, что стало известно как Великая Декларация Барингтона, в которой приводились горы доказательств того, что блокировка не только неэффективна, но и опасна, особенно для наших детей. Эта блокировка сама по себе обходится левым не дешевле. Жизни, и если вдуматься, люди откладывают лечение рака. Они откладывают обращение к врачу даже из-за тяжелых заболеваний сердца. Родители не сделали прививку своим детям. Затраты на блокировку даже в краткосрочной и среднесрочной перспективе будут иметь более серьезные и длительные последствия для здоровья. Мальчик, он был прав. По словам мисс Вайс, Твиттер счел его исследования настолько опасными, что тайно внес его в черный список трендов. Спасибо вам, Джо Маккарти, что помешало его твитам попасть в тренд. Доктор Пхатачарья присоединится к нам исключительно в составе нескольких местных жителей, таких как Чарли Кирк и Дэн Бангина. Поскольку Уингл была в значительной степени первой национальной платформой для отмены блокировок, я подозреваю, что в конце концов мое собственное имя появится в каком-нибудь списке подавления. Я надеюсь на это. Весной 2020 года я сама заметила и по-моему, я сказала это под углом, что охват моих собственных твитов, казалось, странно снижался. Но, честно говоря, я думаю, что это было очевидно для всех нас. И один из многих вопросов, оставшихся сегодня вечером, заключается в том, были ли какие-либо контакты между должностными лицами общественного здравоохранения и руководителями Twitter, которые поощряли цензуру, конечно, в целях общественной безопасности. Конечно, когда кто-либо из нас задавался вопросом о мотивах или действиях Big Tech в течение этого времени, к нам всем относились как к паранормальным явлениям. Никаких реальных доказательств. Этому. Единственное, что поддерживалось, это законные публичные дебаты в научном дискурсе, конечно. И есть много доказательств. И это, кстати, было хуже, чем просто подавление. Ближе к концу сегодняшней угрозы Вайса становится ясно, что у некоторых в руководстве Твиттер развелось что-то вроде комплекса Бога. В начале 2021 года Джоэл Рот, опять же по иронии судьбы глава глобального отдела доверия и безопасности, невольно обвинил Дорси в одобрении цензуры и даже использовал слово «честность» для описания того, что они делали. Мы привлекли Джека к реализации этого проекта в интересах гражданской честности в ближайшей перспективе, но нам нужно будет привести более веские доводы, чтобы включить это в наш репертуар политических рекомендаций, особенно для других областей политики. Что это значит? Миссия Twitter изначально состояла в том, чтобы дать каждому возможность создавать идеи и информацию и делиться ими мгновенно без барьеров. Но теперь мы без сомнения видим, что все это было всего лишь маркетинговой компанией. Потому что барьеры были неотъемлемой частью их стратегии контроля и доминирования на общественной площади. А теперь представьте, что если бы Илон Маск никогда не купил Твиттер, он никогда бы ничего не узнал обо всем этом. Это обошлось в 44 миллиарда долларов. Но теперь мы видим, насколько коррумпированы беспощадные и коварны большие технологии. И в этом весь ракурс. Сейчас ко мне присоединяется вышеупомянутый доктор Джей Пхатачарья, профессор медицины Стэнфордского университета. Доктор Пхатачарья, ваша реакция сегодня вечером. Это блокбастер после того, как вы узнали, что вас тайно внесли в черный список этих тенденций. Это похоже на какой-то роман 1950-х годов, где антиамериканский комитет Палаты представителей собирается, чтобы решить, кого подавлять. А я что-то вроде кинозвезды в Голливуде, которую занесли в черный список, потому что я коммунист, или что-то в этом роде. Это смешно. И это действительно вредит общественному здоровью. Если бы у нас была открытая дискуссия Лаура, школы не закрылись бы осенью 2020 года. Если бы у нас была открытая дискуссия, блокировки были бы сняты гораздо раньше, потому что данные и доказательства, лежащие в их основе, были настолько плохими. Твиттер, подавляя научную дискуссию, вредит науке, вредит детям и вредит американской общественности. И я действительно удивляюсь, как я оказался на черном фоне. Я присоединился к Твиттеру в 2021 году, в сентябре 2021 года. Кто сказал Твиттер занести меня в черный список? Я действительно хочу знать. На данном этапе я думаю, что Конгресс обязан доктор Пхатачарья, особенно Кевин Маккарти, если он станет следующим спикером, отбросить все формальности здесь, привести этих людей в Конгресс и выяснить, что произошло на самом деле. Это означает любой. Звонки, текстовые сообщения, электронные письма. Все между тем, был ли это Энтони Фаучи или кто-то еще из них. На мой взгляд, все, что хотя бы касалось этого вопроса, должно быть доведено до всеобщего сведения. Потому что это... Это похоже на то, были ли вы сейчас или когда-либо были участником Великой Декларации Барингтона. Разве вы не чувствуете себя так же? А вы такой хороший парень, Джей. Благодарю тебя, Господи. Я ценю это. Я думаю, что с точки зрения государственной политики, если вы посмотрите на то, что сделало правительство. Я очень сильно подозреваю, что в этом было какое-то правительственное направление. Я участвовал в этом судебном процессе, который был подан генеральными прокуратурами Миссури и Луизианы против администрации Байдена. И мы обнаружили потрясающие доказательства того, что существовали федеральные агентства, которые указывали компаниям социальных сетей, что подвергать цензуре. И даже кого подвергать цензуре. Теперь, если это действительно так, что этот черный список был направлен правительством против американских граждан, это прямое нарушение моих гражданских прав. Это прямое нарушение первой поправки, и каждый американец должен быть возмущен. Привратники твиттера, доктор, обочария, конечно, есть везде. Совсем недавно консультант по дезинформации так ее зовут. Это ее должность. Мелисса Райан преуменьшила все, что мы узнали сегодня вечером. И в сегодняшнем выпуске файлов Твиттер мы узнали, что несмотря на получение доступа ко всей информации Твиттер, Барри Вайс не потрудился прочитать ни одну из политик Твиттер, размещенных на его веб-сайте. И она и Маск должны быть смущены этим. Смущены. Мой вопрос в том, где сегодня вечером Энтони Фаучи? Почему он не высказывается о том, что выдающимся врачам подавляют их голоса? Я думаю, что многие руководители Кремниевой долины, многие люди, которые дают советы Кремниевой долине и правительству по поводу этой политики модерации контента, зашли слишком далеко. Одно дело подавлять угрозы насилия в отношении людей как абсолютно уместные. Но затем развернуться и решить, что они собираются подавить дискуссии об основах научной политики. Я не говорил ничего, что угрожало бы людям, кроме может быть Тони Фаучи, и не физически, а только его идеям. Нам нужно было провести дискуссию, открытую научную дискуссию о правильной политике в отношении ковид. Представьте, насколько изменилось бы то, что все малые предприятия могли бы оставаться открытыми, все люди, которые не пропустили бы свои обследования на рак. Все дети, которым не пришлось бы впадать в депрессию, и склоняться к убийству, что всех потерь в обучении можно было бы избежать, если бы у нас просто была открытая научная дискуссия. Это не было свободной и честной дискуссией. Это произошло не из-за науки. Когда мы следовали науке, на самом деле мы следовали не науке. Это было нечто совершенно другое. Это была цензура, которая, я думаю, привела к чрезвычайно плохой политике, которую мы проводили в отношении ковид и к провалу, который мы наблюдали за последние три года. Я собираюсь пойти дальше. Я думаю, что этот теневой Беннинг действительно мог бы это сделать. Действительно отошел на несколько шагов. Врагов. Это привело к смерти. Я имею в виду, я думаю, дети из-за этих блокировок – доказательств психического здоровья, которые сейчас накапливаются по всей стране. Самоубийств, депрессии, тревоги, членовредительства – всего, что мы видим, что вышло из этих блокировок. Мы не могли говорить об этом, не будучи подавленными. Вас называли сторонником теории заговора, и меня тоже. По сути, это пропагандистская операция, не так ли? Так что же вы делаете, когда у вас есть такая вещь, как интернет, где вы действительно не можете остановить распространение информации? Что вы делаете, так это теневой бан? Вы посылаете как бы сигналы о том, что этот человек недоступен, даже не думайте об их идеях. Это своего рода хитрый способ добиться своего, фактически не оспаривая факты. Это безумие. Я думаю, вместо этого, и это также красноречиво лора, вместо того, чтобы спорить о фактах, они используют эти методы, потому что они знали, что их аргументы недостаточно сильны, чтобы выжить при свете дня. Я действительно просто не знаю, как это воспринять. Я вырос в США. Я родился в Индии, вырос в США с четырех лет. Я всегда думал о Соединенных Штатах, как о свободной стране, но на самом деле в последние три года я так себя не чувствовал. И я думаю, что теперь мы начинаем понимать, каковы эти параметры. Я думаю, нам действительно нужно провести общенациональный разговор, который вернет нас к американской приверженности правам на свободу слова. Американской приверженности открытому обсуждению и своего рода честным отношениям. И я думаю, что толпа твиттеров «Кремниевой долины» Я думаю, что они ведут себя очень плохо, но мне интересно, Лора. Если это действительно делается по указанию американского правительства, то у нас есть еще более широкая дискуссия, о которой можно говорить, чем просто не надо. Я думаю, что мы только царапаем поверхность. И я думаю, что эта тактика, которую Твиттер применял Дамаска. прямо сейчас используется по целому ряду медицинских проблем. Мы говорили о них с разных точек зрения, будь то операции по смене пола или предпринимаются все усилия, чтобы подавить ведь речь или честный дискурс. И врачи боятся высказываться вслух. Вы предоставили нам огромное количество информации за последние два с половиной года. Мы бесконечно благодарны вам, и я знаю, что вы планируете выступить сегодня вечером на телевидении, так что мы действительно ценим это. Спасибо вам. Сейчас ко мне присоединяется Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей и корреспондент Fox News. Ньют, мой вопрос к вам в том, почему мы не можем узнать обо всех, кто был запрещен тенью? Всего несколько минут назад Элон Маск написал в Твиттере, что Твиттер работает над обновлением программного обеспечения, которое покажет ваш истинный статус учетной записи. Чтобы вы четко знали, были ли вы заблокированы в тени, причина, по которой вы были заблокированы и как это обжаловать. Ньют, должно ли что-то из этого существовать в какой-либо итерации на данном этапе? Послушайте, я думаю, что все это должно быть открыто. И вы знаете, удивительно, что здесь находится иммигрант первого поколения, первого поколения в Америке, который делает больше для защиты американских ценностей, первой поправки. Вашего права на свободу слова, чем кто-либо, кого мы когда-либо видели. Замечательно, что он сделал до сих пор. Я надеюсь, что у него хватит мужества продолжить и выплеснуть все это наружу. Люди заслуживают того, чтобы знать, что происходит. И тогда перед Facebook и Google встает задача соответствовать такой открытости, потому что, честно говоря, не были, по крайней мере, такими же плохими. И Google в некоторых отношениях, я думаю, был хуже, чем Twitter. Эти системы такие гигантские, они такие мощные, и в жизни каждого человека так много всего, что они должны быть прозрачными. Иначе нам придется сделать что-то довольно радикальное, чтобы ограничить их возможности. Разве сейчас не очевидно, что Конгресс действительно должен вмешаться? Республиканцы всегда хотят придерживаться нейтрального подхода к крупному бизнесу. Но мы видели, мы с вами говорили об этом, что снова и снова крупный бизнес, уже не 80-е, стал диаметрально противоположным американской традиции, свободе слова, второй поправке, родительским правам и так далее, и так далее. И пробуждение компании дезинфицирования, информации. Все это часть всего этого. Посмотрите то, что вы видите. Это то, чем изначально был фашизм, а именно идея о том, что большое правительство объединяется с крупным бизнесом, чтобы контролировать страну против малого бизнеса и против отдельных людей. Я думаю, что мы собираемся выяснить, что мы начинаем выяснять, так это то, что ФБР было глубоко замешано во всем этом. Я думаю, мы собираемся выяснить, что Центр по контролю за заболеваниями, что доктор Фаучи, который, помнит, является государственным служащим. Он не просто знаменитость. Он правительственный чиновник с определенными обязательствами и определенной ответственностью. И я думаю, что мы выясним, что все эти люди нарушали первую поправку, вели себя незаконно. И что это гораздо более глубокий и серьезный беспорядок, чем люди осознают. Я хочу воспроизвести этот момент от бывшего начальника службы безопасности Твиттер, этого парня Ела Рота, всего две недели назад защищавшего протоколы Твиттер. У нас была система управления, она была основана на правилах. Мы соблюдали наши правила в том виде, в каком они написаны. Мы изменили наши правила в письменном виде. Мы сделали это прозрачно. И когда эта система управления исчезла, вам не нужен руководитель отдела доверия и безопасности. Ньют для руководства Twitter утверждать, что они были прозрачны. Теперь, когда мы придерживаемся всего, чего придерживаемся, это просто оскорбительно. Лора, я не совсем понимаю разумных людей, как вы доносите эту идею. Эти люди просто лжецы. Это несложно. Они лжецы. Они все время врут. Они питают полное презрение ко всем нам. Они думают, что могут нарушить правила, и это сойдет им с рук. Они думают, что они каким-то образом являются элитой, которая выше нас, и что мы слишком глупы, чтобы понимать, что они делают. И я думаю, что мы все слишком часто таковыми являемся. И это тот случай, когда, кстати, я думаю, что Кевин Маккарти демонстрирует правильное лидерство с такими людьми, как Адам Шиф, который был председателем Комитета Палаты представителей по разведке, просто регулярно лгал американскому народу, полностью дезинформировал его. Должно быть следствие, и мы должны начать с простого старомодного языка. Эти люди лжецы. Они должны быть подвергнуты астракизму. Их следует выгнать из приличного общества, если такое еще существует. Но мы не должны обманывать самих себя. Мне не нужны никакие сложные объяснения, когда я смотрю на законченного лжеца. Обратите внимание, мы действительно ценим ваш голос сегодня вечером. Спасибо вам. А теперь обмен пленными с Британи Гринер. Это привело нас в бешенство не только из-за слизи, на которую мы ее обменяли, но и из-за человека, которого мы оставили позади. Брат ветеринара морской пехоты Пола Уэйлина находится здесь в эти минуты с мыслями семьи. Останьтесь с нами. Хропотливые и интенсивные переговоры для звезды в Нбоа Гринер в обмене пленными, который потряс страну. Не только из-за того, что США отказались от нее, как от военачальника, который продает оружие, чтобы убивать американцев, но которого мы оставили позади. Как Марк Фогель, американский учитель, который сейчас томится в российской тюрьме после ареста за то, что вез в страну около половины медицинской марихуаны. Он был приговорен к 14 годам тюремного заключения. А еще есть ветеран морской пехоты Пол Уэйлин, арестованный по фиктивному обвинению в шпионаже еще в 2018 году. Россия утверждает, что он был пойман с поличным с USB накопителем, содержащим секретные разведанные. Его адвокат говорит, что его подставили в ходе спецоперации. Уэйлин был приговорен к 16 годам каторжных работ в российской тюрьме. Я не слышала голоса моего брата так, как по телефону. Так что именно эти отрывки, которые появляются в средствах массовой информации, это последний раз, когда я могу его слышать. И вы можете слышать, как он был разочарован этой новостью. И в этом нет ничего удивительного. Я думаю, мы все слышали, как госсекретарь Блинкен еще в августе говорил или сообщал новости о существенном предложении России вернуть Пола и Британи домой. И я думаю, что он рассчитывал на это. И поэтому узнать, что этого не произойдет, наверное, очень обидно. Каков статус общения, которое у вас было с администрацией по поводу освобождения вашего брата? Похоже, очевидно, что он пробыл там намного дольше, как и мистер Фогл, учитель, тогда он был там намного дольше. Так что же правительство говорит сейчас вашей семье о поле? Я думаю, что они были последовательны в том, что в последние два года они, безусловно, посвятили себя тому, чтобы помочь Полу, вернуть его домой и сделать все, что в их силах. Но реальность такова, что каждый случай, каждый незаконно задержанный по всему миру. И Пол – один из более чем 50 американцев, которых удерживают в таких странах, как Иран, Китай и Сирия. В каждом из этих случаев предъявляются разные требования для того, чтобы этот человек был свободен. И я думаю, что в этом случае мы обнаружили, что в случае Пола было препятствие, которого не было в случае мисс Гринер, и это позволило ей вернуться домой, а его оставило позади. Российский блокпост довольно трудно определить по национальному телевидению, потому что все это довольно туманно, и, по мнению многих людей, здесь замешана политика. Но для этого потребовался военачальник. Они обменяли печально известного военачальника, чья жизнь посвящена убийству американцев, и я полагаю украинцев, чтобы вернуть Британи Гринер домой. Если потребовался военачальник, чтобы вернуть домой более позднего арестованного, что потребуется, чтобы вернуть вашего брата домой? Я действительно думаю, что в этом вопрос. И я с нетерпением жду ответа правительства США на этот вопрос, потому что когда Пола впервые арестовали, мы знали, что российское правительство разыскивало Константина Ярошенко и Виктора Бутса, чтобы они вернулись домой. И мистер Ярошенко уехал домой, когда Тревор Рид вернулся в апреле, а мистер Бут сейчас уехал домой. И мы знаем, что правительство США просмотрело длинный список других уступок, на которые оно было бы готово пойти России, чтобы вернуть всех домой, и все они были отклонены. Так что это почти похоже на на то, что кассовый аппарат пуст. Так что я не уверена, что дальше правительство США найдет, чтобы вернуть Пола домой. Я уверена, что они это сделают, но это процесс, который почти начинается заново. Дэвид, мы действительно молимся за вас и вашу семью, а также за здоровье вашего брата и за то, чтобы он поскорее вернулся домой. Спасибо, что присоединились к нам. Так, кто же такой Виктор Бут? Это «Торговец смертью», репортаж за 20 060 минут. На самом деле будет настолько опасен, что в какой-то момент он был вторым самым разыскиваемым человеком в мире после. После Бен конечно. Поэтому кажется ироничным, что так много левых, чьи биографии в Твиттере просто облеплены украинским флагом. Так беспечно восхваляют обмен, в результате которого печально известный российский торговец оружием вернется в игру. Наверное, дома вас встретят как героя. Так что же здесь на самом деле происходит? Рэнди Вайнгартен, у которой есть флаг Украины и ее имя в Твиттере, написала экстраординарную новость. Звезда баскетбола, но также и чернокожая женщина Гея освобождена. Написала в Твиттере член команды Аяна Пресли. Несправедливо заключенная в тюрьму спортсменка в НБАЙ, чернокожая женщина Педик, наконец возвращается к своей жене, своей семье и своим товарищам по команде. Добро пожаловать домой. Сейчас ко мне присоединяется Чарли Хёрд, редактор общественного мнения «Вашингтон Таймс» и автор статьи Fox News. Чарли, обмен американскими заключенными похоже, отчасти основанной идеологии. И некоторые говорят скорее о здравомыслии, чем о прагматизме и о том, что справедливо. Да. Эти люди просто больны. И на данный момент то, о чем мы говорим, это просто нечто. Я думаю, что это сделано для того, чтобы унизить Америку. А то замечательное интервью, которое вы только что дали с Дэйвом Уиллоном, блокпост. Что это было за блокпост? Блокпост состоял в том, что у вас был один заключенный, который служил своей стране и любил Америку, и у вас был другой заключенный, который ненавидит Америку и фактически нарушил закон. Я рад, что она дома, но она действительно нарушила закон, но она ненавидит Америку. Поэтому освободить ее вместо человека, который любит Америку, это величайшее унижение. Но я думаю, что на самом деле здесь происходит нечто гораздо более глубокое. И вы затронули эту тему, говоря о том, что в какой-то момент он был самым разыскиваемым человеком в мире после Усамы Бен Ладена. В этих людях, в этом режиме Джо Байдена, есть что-то такое, что любит террористов. Или, по крайней мере, если бы они действительно любили террористов, то вели бы себя именно так. Они возвращают торговца смертью, который выйдет и продолжит продавать оружие по всему миру, предназначенное для убийства американцев и других невинных людей. Но это тот же самый режим, который предоставил 80 миллиардов долларов оружия и материальных средств талибам в Афганистане. И это те же самые люди при администрации Обамы, которые передали 400 миллиардов долларов наличными без опознавательных знаков, доставленных под покровом темноты в подонах, иранскому режиму, крупнейшему государственному спонсору терроризма. В какой-то момент мы должны проснуться и начать спрашивать себя, хотят ли эти люди победы террористов. Это определенно похоже на часть какого-то плана, не так ли? Кстати, это были не только Рэнди и Айяна. Если вы хотите знать, как политика повлияла на все это, посмотрите, что сказал КДЖП. От себя лично скажу, что Британи больше, чем спортсменка, больше, чем олимпийка. Она является важным примером для подражания и источником вдохновения для миллионов американцев, особенно представителей ЛКПТК, а также американцев и цветных женщин. У меня вопрос, Чарли. Почему ее личное мнение имеет значение при обмене заключенными в Соединенных Штатах? Большое вам спасибо. Представьте себе, что как сказал бы какой-нибудь ярый католик, мое личное католическое мнение таково с трибуны. Они бы отругали этого человека, но у нее есть свое личное мнение, и я хочу поделиться своим личным на личной ноте. Это было смешно. Ложь исходства. Все это связано с теми разделениями, которые создают демократы, в основном расовыми, гендерными или религиозными, которые разделяют людей. Кто так смотрит на мир? Кто смотрит на своих соотечественников-американцев или на своих собратьев-людей со стороны? Именно так. Они разделяются. Они самые российские люди, оставшиеся в мире. Во всяком случае, в Америке. Я знаю. Она американка и возвращается домой. Это самое главное, а не ее спортивный талант или что-то еще. You know, Чарли, Чарли, спасибо, что присоединились к нам. Через несколько минут появится отчет о последнем выходе из Альянса по климату Net Zero, на фоне растущего давления более чем на дюжину штатов. Fox Business Networks Келли Агриди получила подробности от нашего бюро на западном побережье сегодня вечером. Келли. Лора, это такая интересная история, потому что это может быть признаком того, что ситуация с инвестициями в недвижимость может измениться. У вас есть одна из крупнейших в мире фирм по управлению активами, которая сейчас отказывается от ЭСК. Поэтому Венгард объявляет, что выйдет из инициативы Net Zero Asset Managers Initiative. Так что же такое НАЗМ? В некотором контексте до того, как Венгард покинула организацию, у нее был 291 подписант, и она управляла активами на 66 триллионов долларов. Члены обязуются достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2015 году, так что это означает инвестиции в компании, которые соответствуют этому стремлению. Некоторые утверждают в ущерб денежной отдаче. Венгард теперь разделяет, что подобные отраслевые инициативы могут создать путаницу, и она решила отказаться. Цитирую, чтобы мы могли обеспечить ясность, которую желают наши инвесторы, о роли индексных фондов и о том, как мы думаем о материальных рисках, в том числе связанных с климатом, и дать понять, что Венгард говорит независимо от вопроса, имеющие важное значение для наших инвесторов. Неудивительно, что фирма столкнулась с громкой негативной реакцией либералов, отчислила гора, который назвал этот шаг, цитирую, безответственным недальновидным решением. Но при уменьшении масштаба, как правило, финансовые менеджеры должны стремиться к наиболее эффективным активам независимо от сектора. Но НОЭСК часто ставит социальную политику на первое место, и цифры показывают, что это может быть не очень хорошей инвестицией. Таким образом, нефти и газу будет придаваться недостаточное значение или их вообще следует избегать. Посмотрите на это. Если бы вы сделали это в этом году, вы упустили бы единственный сектор с положительными показателями в индексе S&P 500, который на сегодняшний день упал почти на 17%. Посмотрите на это не так ли? Потребление энергии выросло на 52%. Я оставлю вас с этим, Лора. Сэм Бакман Фри, бывший криптокороль, обвиняемый в мошенничестве, даже признал, что такие инициативы, как ЭСК, являются пиар-компанией или благотворительностью. Так о чем же это вам говорит Лаура? О, вау, эти цифры ошеломляют. Келли, спасибо вам. Рада видеть вас сегодня вечером. Сейчас, когда крупный бизнес добивается своего, Китай обычно делает то же самое, и с учетом того, что ряд сенаторов республиканской партии уходят после этого срока. Некоторые из них действительно показывают свое истинное лицо. Вот уже много лет диктаторы, преступные организации и коррумпированные иностранные чиновники используют финансовую систему США для отмывания своих денег. Конечно, самым большим нарушителем из всех является Китай. Теперь, чтобы бороться с этой практикой, ранняя версия ежегодного оборонного пакета Конгресса включала законопроект, который требовал, чтобы профессионалы, служащие иностранным элитам, гарантировали что они не помогают и не поощряют эти методы отмывания денег. Но это положение о здравом смысле было исключено из окончательной версии, когда сенатор-республиканец Пэт Туми выступил против него. Это выше всяких похвал. Но там, где некоторые федеральные политики терпят неудачу, лидеры республиканских штатов делают все возможное, чтобы заполнить пустоту. Сегодня губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем призвала к немедленному пересмотру инвестиций своего штата, чтобы определить, вкладываются ли доллары налогоплательщиков в компании, которые представляют угрозу нашей национальной безопасности, такие как, конечно, в коммунистическом Китае. Губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноем присоединяется к нам прямо сейчас. Губернатор Ноем, тот факт, что сенатор Туми выступил бы против этого, Положение закона о разрешении на оборону. Просто ваша реакция на это прежде, чем мы перейдем к тому, что вы пытаетесь сделать. Я думаю, это вызывает тревогу. Ясно, что Китай является врагом Соединенных Штатов Америки. Они ненавидят нас. И что мы должны делать все возможное, чтобы защитить граждан этой страны от них и их действий. Поэтому сегодня в нашем штате я обратилась в инвестиционный совет Южной Дакоты с просьбой провести обзор того, как мы инвестируем доллары налогоплательщиков. У них есть семь дней, чтобы предоставить мне этот обзор. Они его проводят. На самом деле сегодня меня уведомили, что они уже вывели средства из двух китайских компаний, в которые мы инвестировали. По-видимому, здесь... В нашем штате. И через семь дней мы рассмотрим другие фонды, которые могут иметь присутствие в коммунистическом Китае. Я думаю, важно, чтобы мы не только смотрели на реальную угрозу, которую представляет Китай, как они собирают информацию о наших гражданах, как они используют ее против нас, как они скупают наши земли для выращивания яиц и скупают наши системы снабжения продовольствием, помимо создания своих вооруженных сил, кражи нашей интеллектуальной собственности и манипулируют их валютой. У них есть долгосрочный план доминировать в Соединенных Штатах Америки и уничтожить нас. И республиканцы и демократы должны проснуться. У нас нет президента, который защищал бы нас. Мы должны действовать как лидеры везде, где только можем. Конечно, губернатор. Белый дом просто как бы невзначай отмахивается от китайской угрозы. Смотрите. При президенте Байдене мы более готовы превзойти Китай, защитить нашу национальную безопасность и продвигать свободный, открытый индо регион, чем когда-либо прежде. Обзора не будет. Опять же, я бы направила вас в Конгресс по поводу их внутреннего процесса здесь. Ну, внутренний процесс, губернатор, как только что показал нам ход Туми, предоставив это Конгрессу, позволил Китаю скупить так много американской промышленности, продовольствия, земли и суверенных фондов, которые здесь есть, и, по-видимому, государственных пенсионных фондов и всего остального. Запутывает Китай. Так что Конгресс не выполняет свою работу, по крайней мере пока. Лора, я говорю об этом уже 20 лет. Вы знаете, я фермер и владелец раньше, и я курировала федеральные фермерские программы в нашем штате в течение многих лет, прежде чем попасть в Конгресс. А теперь занимаю пост губернатора. Я видела, что делает Китай. Они покупали наши компании по производству удобрений. Они покупали наши химические компании. Они приходили и скупали наши производственные мощности, наши перерабатывающие мощности. Пару лет назад во время ковид у меня было много проблем с мясом. Комбинатом. Это была китайская компания, которая не заботилась о своих людях, не заботилась о Соединенных Штатах и не защищала нас. И они очень мешали мне выполнять свою работу губернатора и поступать правильно для наших людей здесь. Значит, это не новый план Китая. Они ненавидели нас на протяжении многих поколений. У них есть тысячелетний план снова стать мировой державой, и они им являются. Они становятся все сильнее и сильнее, и наш президент мог бы сегодня принять меры для укрепления Соединенных Штатов. Он Оказывается, это делать. И, по-видимому, некоторые сенаторы помогают. Губернатор, я не думаю, что слишком много американцев владеют мясокомбинатами в Китае. Мы ценим это. Рада видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Самый авторитетный кардиологический совет Германии только что сообщил, что три внезапные смерти, скорее всего, были вызваны вакциной против ковида. Доктор Питер Макал, у которой.